Олечка, ты их пощелкаешь? А там Я так чувствую, скажет просто! А Сейчас видео А ты что? Все, что ко мне на каком этапе она такой я давай! Николай, давай! давай! давай! давай! давай! я не Ну сейчас сейчас в оригинале. Даже лучше. И тут ясно, нашли понял, то и не, да. Окей. Так, Оля, ты следующая. Давай, давай, Олечка. От первого лица снимай. Да Это этой группы знает. Сейчас, Сейчас, Сейчас, матрицы. Нет, ну. Давай, Дрюша. Послушай два ответа. Давай. Первый, который я получил... А второй правильный. А а правильный это в общем, шифра была такая. Передай привет команде с приветом. Ну, вот. а на самом деле, скорее всего, это звучало как-то так, что а как один где? разведчик потерялся в лесу а и увидел, что происходит съемка телепередачи. А, это, который вертит колесо с, с, с ведущим Якубовичем. Якубовичем он пришел, да, спрашивает, Ребят, что тут делаете? они такие, у нас происходит там викторина вот это все, таковенько а мне изложили и как все а ты пишешь видео, что ли? ну да, конечно, я пишу я сейчас буду прийти на подождите, а мне вот интересно я пить. Пить. А перед, тем, перед тем, как я спрошу Оля Кинеловская, ты можешь мне рассказать свою версию того, что ты передала? Команда тайных аг... суперагентов тайных вводит владеет... какими-то там навыками и чем-то еще. Во-первых, было точно совершенно слово элитное. С этого все началось. А вот так что Да ты уже забыла. Я понимаю, Я поняла что а у вас там что? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Оригинал. Давайте послушаем. Началась личная команда с приветом Ну окей. А у вас, Юля, у тебя. А у нас было передай Привет, А где это возникло? Что было на входе? специально подготовленных тайных агентов владеет уникальными боевыми приемами и самыми современными технологиями. Я не смогла запомнить только и самыми современными технологиями. Все остальное было воспроизведено, Оль, скажи. И что там еще? И самыми современными технологиями я заменила, да, и что-то там еще. Хорошо. И что-то там еще, но пошло Еще одну <свист> фразу? Так, теперь я настроили все бонусы. Как... Начнем линии. с Ф -б... Ф -б... Сейчас мне уже да? звонили, ну кто, подождите, пожалуйста. Я не знаю, как выключить.